By the drop, my back, on me. проект и работу в стиле jersey club работа из работы здесь по сути только припев поэтому особо долго на время у меня не заняла Значит, начнем сначала начале у нас здесь вот такой жесткий jersey club бит на этом Джерси Клабе у меня стоит про Q3, чтобы в медсайде, чтобы чуть-чуть кулэп подавить, потому что он злой. И три Суса я выключил, потому что когда я включаю, проект просто взрывается. У меня здесь 87, и все трещит, пердит. Трек Спейсер сразу с сайдчейном, он здесь стоит на этот на лид вокал. Давайте разберем обработку лид вокала сначала послушаем его. July. Я думаю, вы поняли. В общем, без обработок он звучит вот так. Сцены сейчас выключу. Так, ну, начнем по обработкам. Первое, то, что у нас идет. Вейвстюн у нас g minor. Поставил такие настройки. Тюн в ноль не стал крутить, потому что, ну, слишком грязно он звучит, когда тюн тюнули. Поэтому чуть-чуть подприбрал его. NS1. Фабфильтра Pro Q3. Здесь подавил частоты, которые мне мешали для вокала. NS1 здесь практически не работает, потому что записи так без шумов. AirVox дальше у нас идет Это компрессия. Такая первичная. Здесь 6.8 и чуть-чуть гейно подавил. Дальше PullTech. Это у нас чуть-чуть подкрашивает вокалу. DSR, 6500 я поставил через и искал частоту. Совсем немножко работает. C6, в C6 мы давим гул, вот этот вот, который у нас на 300 герцах находится. C6 просто на него работает, и все, больше он никак не применяется. AB Road, это сатурация. Я ее поставил с пресетом вокал Old School, и чуть-чуть гейна здесь подубавил. В принципе, больше ничего не крутил. Ratio, может, чуть-чуть еще подкрутил. И все. R-компрессор с режимом опто. Вот здесь поставил. Потому что мне опто нравится как звучит. Быстрая атака. Release 81. Threshold. Покой поставил. Ratio. И гейна прибавил. Потому что вокал был довольно тихий. By your, by back, on, side, Дальше Pro Q3 снова. Поднял в сайде верха. И убрал ненужные мне частоты. Мне тон шейпер. То, что я сделал сегодня, буквально, когда переслушал проект, потому что э, этот плагин дал мне немного панча. Атаки давайте послушаем с ним и без него. Job, Не шуми, свечи, спокой, I... Дальше у нас идет RDSer с неприятной частотой, которая вырежа... вырезается SSL и Q Channel. Здесь, как обычно, подобрал немного низа. Ну, в принципе, все. Особо я здесь больше ничего не крутил, потому что вокалы так звучал более менее удовлетворительно для меня. Еще один диесер на всякий случай, чтобы ничего не лезло. Компрессор под конец обработчики я кинул, чтобы добавить ему немного гейна на эпик редакшн. Ну вот, он практически не жмет, и под конец СУС с Blue C vocal микс 90 процентов из этого все дальше у нас идет э, вот такие вот штучки Домой, собой, к ним э, примерно такая же обработка единственное то что здесь нету many m они идут тоже на сэнды на сэнда для лида и один сэнд у них отдельный здесь всего было три дорожки вторую и третью я обработал одинаково потому что они выполняли одну и ту же функцию разберем сейчас сэнды значит сразу того, что у нас на повторялках это у нас Маниэм делает стерео. Почему Маниэм? Потому что он дал мне то, что именно то, что я хотел от него получить. Я хотел получить такой дилей uh, с повторениями и для этого мне подошел именно Маниэм. Давайте послушаем, что он делает. No more. No more. Вот, он у меня тоже на автоматизацию выведен, я это все покажу позже. Здесь Pro Q3, я убрал здесь 7000 ID 1700, чтобы он не мешал основному вокалу, ну и 187 Гц здесь прибрал. Мы Минем с такими вот настройками, здесь совсем чуть-чуть фазера, который... Мне понравился как звучит, одна 4 здесь стоит у меня, в принципе ничего такого сложного. Дальше он идет у меня на лидовые сенды, здесь Procure и Altiverb, это просто реверберация. И на вот этот сенд, здесь тоже есть Valhalla дилей и панмен. Давайте послушаем только как звучат вот данные чтобы вы поняли. То есть панмен немного раскидывает его по панораме, дилей практически не работает за дилей у меня идет маним основной, меню, поэтому включаем все сэнды и у нас получается вот такой результат. Также и лидовские сэнды это у нас параллельная компрессия, ну это ревербрация, панмен и вот здесь вот ä, интересный вот, вот этот последний сенд. это Большое длинное эхо. Давайте его послушаем. Вот у меня эта автоматизация. Вот как она работает. Здесь у меня Valhalla Shimmer с такими вот настройками. Pan Man, Valhalla Delay. Я получил то, что именно хотел. В миксе это будет звучать вот так, то есть с вокалом. Забрай, с собой, шуми, свечи, И под конец вот такая штучка здесь. Вот и все, в принципе, по сендам. Значит, пройдемся по автоматизации. Из автоматизации на основном вокале это вот это эхо под конец. И немного я здесь поигрался с velocity для того, чтобы получить желаемый мне результат. Это не обязательно, просто я так захотел уже, когда переслушал на следующий день работу. В основном здесь все эффекты идут на, на вторую и третью дорожку. Это... это volume. Я просто прибирал их. Прибирал громкость для того, чтобы не сильно из микса не выбивались. И, в принципе, на этом все. Значит, по биту у меня здесь на, лиду, на Лиде Трикспайсер идет с чейном суса с вот такими вот настройками The Bass, потом Annoying Shakers, Go Away и Harsh snare Club, которые просто делают минус чище. На мастере у меня ProLK, здесь EDM, Aggressive Fanta и минус 02 поставил OverSampling 4X. В принципе, на этом все. Видео сделал специально для вас небольшим, понятным, надеюсь вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, пожелания, предложения, все что угодно. Также не забывайте про мою группу в Телеграме, на которую вы можете подписаться. Туда буду выкладывать пресеты из проектов и много разной полезной информации. Также по поводу сведения можете написать мне в ЛС Телеграме, все ссылочки в описании. Всем удачи, всем пока. We'll be right to